По партнерским продуктам хотел сказать, это есть еще одно направление. Как-то по времени. Хочу спросить: вы по времени как ограничены сегодня или не ограничены? Я, я ориентировался на часа полтора. Я боюсь, что может быть чуть-чуть задержимся. Или все-таки вкладываться в полтора часа. Напишите, пожалуйста, точно кому-нибудь ограничено время или не очень? Меня вообще слышно? В основном не ограничено. Хорошо, тогда сильно не буду спешить. Какой партнерский продукт? Вот после того, как я занимался оценком, я заинтересовался параллельно, точнее, разработал продажи партнерских продуктов. Данный вот сайт на картинке это один из сайтов, когда-то я купил продукт и обнаружил, он у меня до сих пор в закладках лежит, что вот эта женщина продает на своем сайте, сайт сделан на голому что ну там какой-то движок сфер старый, старый. Но сайт очень интересно сделан. Он буквально напичкан всякими инфопродуктами, всякими страничками продающими. И видно, что человек занимается раскруткой. В чем фишка э, партнерской программы? Вы человек, э, такой, пытается что-то продать. Самое сложное в интернете на самом деле это привлечение клиентов. И вот за привлечение клиентов люди готовы платить деньги. Обычно это многошаговая продажа. То есть первый продукт он более дешевый, дальше идет более дорогой. Так вот, привлечь клиента в первый раз стоит в семь раз дороже, чем дальше работать с этим клиентом. Примерно так по статистике. И для того, чтобы первого клиента привести, люди готовы первый продукт обычно даже в убыток себе продавать. Даже ну вот чем хороши инфопродукты то что вот сейчас стало популярным в том что у них большая маржа и могут давать очень большой процент то есть от 20 там до 50 даже иногда и больше дает процентов когда сильно там по крутой партнерке но в среднем 20 30 процентов 40 процентов это уже хороший такой достаточно жирный процент дается 40 процентов если продукт стоит дешевый относительно то есть например это будет например 3000 у даже же не посчитаю сейчас ладно всем почти с расчетами выдалось это у меня до да, 1200 1200 то есть 1200 рублей вы зарабатываете с этого продукта фактически вы можете использовать ваш сайт если он у вас раскручен в поиске для вас это бесплатно может быть для начала обычно я работаю в контекстной рекламе Берется продукт по партнерской ссылке. в Ссылку на ссылке в конце какой-то добавляется код специальный, который отмечает то, что вы привели клиента на сайт партнера. И на сайте партнера отмечается, точнее на клиент, клиент, вот этот потенциальный клиент, у него в браузере отмечается специальная такая кука называется кусочек кода, который показывает, что этот человек пришел именно от него. И в зависимости от типа партнерской программы, бывает эта кука может храниться месяц, может быть год. И в зависимости от партнерской программы, получается, вы человека привели, например, на вот этот продукт. А если партнерская программа поддерживает, то бывает, что этот человек потом купил у него и за 10 тысяч, и за 20 тысяч. То есть это не разовая. Вы всегда считаете, что это не разовая покупка. Но опять же, это сильно зависит от того, какие договоренности по конкретной программе но обычно это не разово например у парабелом на сайте у них там заявлено год ну реально я сомневаюсь что там год но фактически если постоянно нагонять людей вы можете нормально зарабатывать деньги на тех же продуктах потому что они в общем-то достаточно востребованы как их загонять вы создаете сайт вот, типа вот такого и начинаете туда постить статьи особенно хорошо если вы эти продукты уже покупали и знаете о чем они проблема у всех фактически у всех даже тех кто вот создает эти продукты вот я создаю продукты написать хороший продающий текст который бы цеплял людей и проблема опять же этот сайт раскрутить чтобы людей пришли на на ваш сайт именно по данной тематике В общем, процесс такой он получается такой нарастающий, приходится достаточно много работать. Но фишка в том, что если вы сможете сейчас отдавайте, сделаю страничку дополнительно То есть есть вариант такой, вот такая воронка продаж, вы создали какую-то страничку и нагоняете сюда много людей. Есть либо же расширять эту воронку. Чем больше людей либо же расширять вот это горлышко это конверсию. То есть у вас можете расширять более высокое качество продающих страниц. За счет этого у вас получается постоянно вы больше поток увеличиваете и больше поток расширяете. Чем больше вы будете расширять, тем больше будет у вас на выходе воронка, который вы отправляете на продающую страницу уже партнера. если есть возможность, то в идеале, конечно, чтобы у вас была своя вот с партнером договориться, чтобы вы могли делать свою продающую страницу и уже сразу в корзину помещать, а не гнать на страницу партнера. Проблема в том, что если давать контекстную рекламу, в Google AdWords ее нельзя давать на один сайт, два разных человека не могут давать. То есть могут быть, можно это делать, если у вас.. Агентство, а если просто человек обычный, физическое лицо, то на один сайт только одна рекламная кампания. Поэтому приходится делать промежуточную страницу. То есть вы берете фактически на своем сайте, выстраиваете продающую цепочку, на нее нагоняете и уже со своего сайта гоните на партнерскую ссылку. И тут сильно зависит от того, сколько людей с вашего ушло, сколько еще на той странице. В идеале, конечно, чтобы не на, не на странице продающий вашего партнера срабатывала, а сразу вы покупку оформлять. В таком варианте у вас больше выгоды получается. Но если использовать контекстную рекламу на начальном этапе, очень тяжело вывести в прибыль, но при этом, в общем-то, получается такая штука, что... Есть стратегии, когда вы работаете с высококонкурентными фразами, когда вы платите большие достаточно деньги на привлечение, но вы привлекаете небольшой поток. А есть стратегия пятицентового вот трафика, когда вы выбираете низкочастотные фразы, то есть фразы, которые не так часто набирают, они не очень конкурентные. Ну, если сравнивать, вот фраза, например, "купить планшет в Санкт-Петербург", да, вот она. Достаточно конкурентная, но более точная фраза ⁇ купить планшет Nexus 7 Санкт-Петербург ⁇ Ее набирают меньше, она менее конкурентно она стоит меньше денег, за так... потому что меньше людей пользуются ей. Используя менее конкурентные фразы, вы можете получить большой поток, но ну, очень много их тогда надо набирать, там, ну 40 тысяч. Из этих нескольких тысяч примерно 3-5%... Даже если вы, вы набрали, например, сотню, да, то из 100 это 3-5 фраз, которые действительно работают. Зато, вот когда вы нашли эти 3-5 фраз, то есть вначале в самой первой итерация, то есть итерация, это вы по кругу вот так вот один раз делали. Настройку компании, второе, третье. Так и все время уточняете, да? На первой итерации может быть вообще в ноль быть, или даже в минус. Вот. Алла пишет, что подтверждает, что очень сильно фильтруем фразы. Ну, реально получается, что. Фразы на самом первом этапе определить, какие из них будут приносить деньги, можно догадать но только контекстная реклама показывает, что продающие фразы или не продающие. На самом деле угадать нереально получается сходу. То есть я бы, ну, натренировал, все равно получается далеко не всегда сходу получается привести. То есть чтобы настроить контекстную рекламу, надо примерно за опыт показывает две недели, на более-менее статистику собрать, а уже потом стабилизируется как-то все, потихоньку, потихоньку сужаешь это ядро и можно определить конкретное, да, вот 10-15 дней надо. Но это такая какая-то первичная статистика. В самом начале такая болтанка идет, кучу денег люди просаживают, я в общем-то Сегодня, ну я сейчас расскажу вам немножко про контекстную рекламу, основные фишки и про поисковую оптимизацию. Что, как вам сделать сайт. В общем-то, я думаю, по партнерке примерно понятно, что можно делать. Вы можете делать ваш сайт. Еще вот стратегия, которой я пользуюсь. Вы делаете сайт, на ней много-много.. Вот, точнее группируете на сайте вот такие разделы. На каждой группе создаете много страниц которые фактически одна, одна задача. Какая-то из этих страниц продающая. Да? А вот эти вот, это ключевые фразы с широкого соответствия. И вот задача их всех продвигать вот эту одну страничку, на которой у нас продажа осуществляется, основная. И так аналогичным по разным разделам сайта. На, это именно вот раскрутка таким образом осуществляется. В контекстной рекламе мы определяем, какие вот из этих вот фраз, вот у нас было, например, сто фраз, мы сделали такую большую группу, да, и в ней там 3 процентов реально продающих. Со стороны никто не знает, что у вас на сайте творится. Они не знают, что вы конкретно продвигаете вот эти вот фирмы. То есть то, что у вас снаружи видно на сайте, и то, что на самом деле творится, некоторые страницы люди, например, у меня на сайте не видят и не знают, что у меня там происходит. Есть куча всяких продающих страниц, которые с виду не светятся. То есть либо через контекстную рекламу, либо через партнерские сети туда люди приходят. Но задача именно выстроить такую вот. Ну обычно я такого вот трехуровнему делаю. То есть есть основная часть сайта пошли группы. Фактически вот какой-то каталог, в котором просто группы описываются, группы под группы. Сильно дробить там внутрь уже на, на подпад группы не надо, потому что ухудшается поисковая оптимизация. То есть, чем дальше от, от начала, тем сложнее найти для поисковика. И вот на этих страницах можно, точно так же, как в аценсе, вы, вы делаете в аценсе интересная штука. Получается, что если вы. Здесь какие-то продукты, например, там продукты для похудания, вы пишете статью применение такого-то конкретного продукта. Да? когда выставляетесь такой блок AdSense, он автоматически сканирует ваш текст и со временем он определяет, что сюда надо подставить именно какие-то продукты, которые описаны в этом тексте. Понимаете? То есть люди видят релевантные продукты, но в то же время вы можете использовать не автоматически, а можете свои собственные. Вы по партнерке. Знаете, что вы продаете какие-нибудь гербалаев и всякую такую лабуду по которому рекламироваться достаточно проблематично, потому что законы рекламы запрещает табачные изделия продавать, рекламировать, медицинские. Если вы какие-то услуги по медицине, то напрямую продавать там надо будет доказать, что у вас есть степень медицины. Ну, что вы правомерно подавать такую рекламу. Но Создать сайт по этой тематике вам никто не запрещает. То есть вы сделаете околосвязные тематики. Вы пишете статью про походание, а в ней описываете, что там какой-нибудь зеленый кофе надо. И расписываете, что зеленый кофе такой-то, и сюда вставляете баннер партнера. Вот этот баннер партнера может стоить и штуку баксов запросто. Понимаете, если у вас эта страница будет раскручена именно по той тематике, которую партнер раскручивает у себя, за которую. Платить деньги. Особенно это на западном рынке. У нас немножко это послабее, но для тренировки можно. Мы ну, не знаем. На, на западном при хорошем навыке можно и на западный делать сайт. Не такие-то реально большие проблемы. Вот тот сайт, который я показывал, он у меня двухязычный, кстати. Вот сейчас покажу. Вот здесь, вот если переходить, у меня там на разных языках на английская и русская версия. Он был сделан вообще в виде каталога. Я брал русский, английские статьи, переводил их на русский. У меня там было в паре английская и русская. Единственное, что дублирование контента. То есть чужой контент брать нельзя. Раньше была еще такая классная штука. Можно было взять какой-нибудь интернет-магазин. Вообще, вот, партнерка с интернет-магазинами очень неплохо работает. Тот же, например, Озом. В основном книгами торгует, но там они всякая мелочевка тоже продают. И у них есть такая вещь, как XML-скрипты для загрузки каталогов товаров. То вы можете создавать сайт, на котором мы создаем описание категории всяких товаров. Вы описываете страницы. Важный момент тут описывать уникальный контент в пределах всего интернета, чтобы ваш сайт не дублировал чужой контент. Вот это вот самая сложная операция. То есть вы планируете структуру. Как планировать я рассказываю в курсе по.. У меня есть бесплатный курс кстати, вот его бонусом к этому. Даже не бонусом, он. он... часть секунду. Он у меня бесплатный. Я его недавно сделал. Где-то вот. Специально вот, кстати, пример партнерской ссылки. И как э, партнерские ссылки можно использовать Вот курс по так, что то у меня не, не обновляется вам картинка видна нет наверное Ладно. вот если по этой ссылке зайдете вы можете подписаться на мой бесплатный курс по поисковой оптимизации я его недавно начал там уже 8 видео записано ну, не видно ладно там на сайте потом пос, посмотрите там надо будет ввести вашу регистрационную информацию вам будет на почту приходить каждый день ну те видео которые уже записаны они будут через день приходить там примерно вот то что я сегодня рассказываю там пошаговая инструкция как продвинуть сайт как сформировать структуру вот этот пример структуры партнерской ссылки это специальная страница была вот для конкретно вот этого семинара сделана. Чтобы ваши партнерские ссылки прятать, можно использовать вот такую технологию, как или ссылки. Там всякие есть сервисы BitLu и так далее. Я использую сервис google. google. google. google. Вот здесь вы заходите на gul.gl. Там вы можете добавлять свои ссылки. Он их формирует вот такой вот специальный код. И после этого кода получается, что. Человек, он когда кликает, он не видит, какая конечная ссылка будет. Ему дается именно вот коротенькая такая. За счет этого вы можете размещать эти ссылки на всяких форумах, на всяких фейсбуках, ВКонтакте. Вообще я до, достаточно долгое время скептически относился к фейсбуку до недавнего времени. Мне как-то с ним плохо сращивалось но сравнительно недавно реальный пример раскрутки бизнеса в фейсбуке сделала моя жена мы были на концерте одного из артистов и после этого концерта она ну, за фаны группа тыфанов группа вконтакте вконтакте и в фейсбуке так вот там одна из испанка выбросила ссылку по... Ссылка на голосовалку была. В общем, тот артист был на... Нет, он был на, на 20-м месте в голосовалке с 5 очками. А на первом месте был человек, достаточно известный певец французский. У него было 645 очков. Голосовать можно было раз в 5 минут на том сервисе. И кликая раз в 5 минут, там девчонки собрались, начали кликать. В общем, они вывели его какими-то критериями, например, тысячи собралось, уже там не, не 5, а, например, 100 добавлялось очков и так далее. Но, в общем, они до 20 тысяч вывели, и в итоге на первом туре, там было всего 8 туров, два месяца, они подняли человека на первое место. То есть известность, ну, артист достаточно известный. За что? На втором туре французы, вот это французский сервис, они забанили их. То есть наши русскоязычные, они посмотрели, что с, русского, с русскоязычных стран пошло много людей, которые кликают, они их забанили. Но разве можно наших людей обижать? То есть девчонки, реально там было несколько человек, вот кто этим занимались, они в оби обиженные наши русские девчонки через прокси-серверы. Прокси-сервер это такая, такой сервер в интернете, который анимизирует. То есть можно подключиться, как будто бы ты с другой страны. В общем, через 14 серверов получалось вместо 5 минут, и они теперь смогли голосовать каждые полминуты. В общем, вся эта эпопея продолжалась два месяца. Причем там люди очень известны, там топ французских певцов был. Реально. И то, чтобы там там было две опции, либо бесплатно, либо платным. Надо было платить достаточно приличные деньги. То есть там по тысячи евро выбрасывались люди, чтобы там добавить, например, умножить на сто очков, да? Они кто-то там и платно платил за нашего добав, добавлял очки. Но в основном все это бесплатно раскручивалось. Вот волна пошла во Фейсбуке, организовала вот это вот сообщество, постоянно вот это мониторинг всей, всей этой деятельности. В итоге они вывели человека на первое место в этом рейтинге. Как результат, ему теперь дополнительно всякие рекламы на телевидении, везде его стали дополнительно приглашать. Ну, по крайней мере, со стороны видно, что воздействие было достаточно сильное. Но потом он там небольшой глупость сморозил, на втором, в общем, девчонки на него обиделись. Но в то же время, второй момент. Опять же, жена создала группу вконтакте которая раскручивает этого же певца но за счет того что вот психологию людей изучая кто чем дышит но я хочу обратить внимание что в фейсбуке в вконтакте это жить надо этим то есть если вы чем-то занимаетесь другим то даже не беритесь это лучше отдать на аутсорсинг кому-то кто фанатеет это может быть кто-то из вас и фанатеет в принципе за вот ведение такой группы тоже деньги платят не слабые то есть на этом тоже можно зарабатывать деньги. Вот реально получается, что я просто поражаюсь, вот группа была создана в начале марта, и она вышла в такие топы, там такие люди, там посещаемость сумасшедшая, и ну, ну, там психология. Там фактически, если смотреть, я просто вварюсь в этом всем деле, там рекомендации всякие даю, когда чего делать. То есть планируется, какие посты делать, какие фотографии выкладывать, когда эти фотографии выкладывать, то есть там какие комментарии на какие посты писать. То есть там целая такая кухня, которой надо заниматься и заниматься. Ну реально вот такое отведение такого вот раскручивания блога для людей, оно стоит денег. На этом тоже можно зарабатывать. Я так вот косвенно, косвенно немножко затронул тему про голосовалки. И возвращаясь к теме, то есть вот перейдите, пожалуйста, на этот сервис, кто кому интересно будет раскрутка сайтов. Он бесплатный, я там ничего не продаю на текущий момент. Фактически никакого спама вы там не, не получите, будет просто курс по поисковой оптимизации. В будущем возможно что-то будет предложением. Так.